Привет! Хочу поздравить всех с Новым Годом и в качестве пожелания хочу напомнить про правила воздушного шара. Представьте, что ваша жизнь, ваше развитие это воздушный шар. Если в нем будет много балласта, вы вообще не сможете взлететь. А если вы уже все-таки взлетели, то полет будет сложным и в какие-то моменты вы начнете терять высоту. Чем выше вы хотите подняться, тем больше балласта нужно сбросить. Так вот, желаю всем найти, выявить и сбросить весь балласт, все то, что мешает взлететь двигаться вперед и мешает исполнению желаний и развитию. Пусть в новом году у вас все получится, и набор высоты будет очень легким. Счастья, любви, гармонии, здоровья вам и вашим близким. Отдельно хочу поблагодарить родных и друзей за поддержку, за то, что вы просто были в моей жизни. С Новым годом и Рождеством, и до встречи в следующем году.